Проходит э, баскетбольная лига 3 на 3. Школьный проходит в несколько этапов. Сначала это региональный уровень, районный, города, потом это областной. И победители играют в финальный турнир. Два этапа э, они должны финансироваться из э, системы э, народного образования. Финал полностью проходит, э, вот эта вот самая дорогая часть, она проходит, э, проводится в федерации. Учитывая материальную базу школ, учитывая состояние э, финансовой системы образования, говорить о том, что в системе народного образования можно в школах можно провести реальный чемпионат по баскетболу классическому, это утопия. Создать команду в школе по баскетболу 3 на 3 – это реальность. То есть это то, что можно сделать реально с точки зрения массовости. Дальше. Я думаю, что мизерный процент, если мы можем вообще говорить с точки зрения там, целых цифр в процентах, школ в Украине имеют баскетбольные площадки полного размера. Баскетбол 3 на 3 – это для начала неполная площадка, дальше у нее есть, предоставляется возможность варьировать. То есть она не обязательно должна быть, вот, вот железобетона таких размеров, она может быть меньше. И это позволяет реально в каждой школе проводить соревнования. видео.